приветствую всех и мы немного продолжим работать над этим проектом и я хотел бы сегодня рассказать о том как нам сделать какие-то ресурсы которые мы сможем добавлять э, в наш инвентарь конечно в дальнейшем возможно мы также добавим крафт э, какой-нибудь несложный но это в будущем э, давайте рассмотрим у нас есть э, ресурс это типа золота и ресурс соответственно древесина мы можем взять ну давайте возьмем меч и кирку и давайте топор сразу возьмем и что мы имеем ну давайте к примеру к примеру экипируем меч и если мы будем бить мечом то у нас Звук есть, но ничего не происходит. Ну то есть логично, да, что мы, к примеру, камень либо руду, мы не сможем добывать мечом. А если же мы экипируем кирку, так это я экипировал не кирку, вот, экипируем кирку, и начнем добывать, то у нас начнут появляться ресурсы. И соответственно, если мы ну, в моем случае используем разные направления атаки, то нам нужно бить конкретно атакой вниз для того, чтобы что-то выбить. И у нас спавнятся ресурсы, мы можем их подобрать. И соответственно они у нас будут в инвентаре на да, gold 5. Ну и также мы их можем выбросить также не принципиально что насчет древесины у нас также считывается то каким мы инструментом это делаем но в случае древесины у нас в любом случае должны падать ветки но это мы поправим, поскольку пока что у нас также падают только если мы будем бить вниз. Так мы можем собрать ветки и у нас вот они ветки. И теперь мы можем, давайте рассмотрим, как это сделать. Так, давайте перейдем в ресурсы, хотя нет, давайте сначала перейдем, interactable item, и у нас есть здесь ресурсы. И что здесь происходит? Здесь функционал небольшой. Так, у нас есть Event Any Damage, да, этот Event в движке находится, мы его не создаем, а, после чего Damage Couser это тот, кто нанес дамаг, мы делаем каст на игрока, если это игрок, то тогда мы берем а, Direction Attack, а, так, Direction Attack, и ну, в моем случае это Direction Attack, и мы проверяем, если равен Down, да то есть мы бьем вниз тогда мы добываем в принципе мы можем это отключить поскольку у вас возможно своя комбо система давайте это отключим и что у нас происходит без той проверки мы из персонажа достаем актив айтем это предмет который экипирован вам понадобится такая переменная мы берем класс этого предмета и сравниваем с классом созданной переменной класс item тип перемена object то есть мы сюда подаем в моем случае кирку да так как создать переменную вы тянете отсюда pin и делайте промок был все просто и если true, да, классы подходят друг к другу то мы уже будем делать следующее у нас есть переменная ресурсы это что-то по типу здоровья у, ну к примеру нашего камня или дерева и мы будем отнимать ну для того чтобы не было бесконечных ресурсов на одном объекте мы отнимаем от дамага то есть это как появляется здоровье и высчитывается примерно так же и если у нас больше нуля то мы записываем в ресурсы это сет ресурс и после записи если у нас больше нуля то мы спавним Эктор. давайте рассмотрим как спавнится Эктор. спавнится Эктор следующим образом во первых у нас также есть переменная класса Эктор, где мы можем указать что мы хотим спавнить то есть, как создать эту переменную, вы прописываете spawn вектор, from класс, и здесь делайте промовт был у вас будет переменная типа эктор. Нам нужен класс, напомню. И мы спавним, спавним мы в координатах наших стрелок. Давайте я перейду в viewport и вы видите, здесь у нас есть 4 стрелки. То есть мы рандомно по этим стрелкам будем спавнить, чтобы не спавнить в одном месте. И как-то разнообразить геймплей. Я сделал 4 стрелки, вы можете сделать одну, две, не знаю, 500, сколько угодно. И мы берем от у этих стрелок Get World Transform и подъем в Select. Select мы будем по рандому рандом интеджер максимально 3 3 потому что у нас всегда идет счет от 0 0 1 2 3 и подаем соответственно, spawn трансформ главное не перепутайте здесь есть два селекта есть Select трансформ есть просто Select. нам нужен просто селект который позволяет по любому типу переменной создать нужное нам количество пиннов. если мы возьмем select transform да у нас здесь только побуливай и есть a и b то есть мы можем только побуливай два 2, два 2 поинта указать и все это нам не подходит и также в моем случае у нас происходит спаун на сервере для того чтобы это все реплицировалось и в принципе здесь все. После того, как мы создали базовый класс предметов, у меня уже есть childы для разных типов ресурсов. К примеру, мы можем взять ресурс gold. И здесь у нас уже будет в стандартных настройках default. Да, у нас количество ресурсов у меня указано 100. Ресурс-класс это класс ресурса, который мы добываем. Здесь у меня стоит base-ресурс. И также класс-item-pick-axe, то есть кирка. И, к примеру, если я ресурс-класс выставлю... Давайте выставим, ну не знаю. Так, сейчас я проверю да ну к примеру я выставлю ветки что конечно не логично но я просто покажу как это работает так и если я буду бить киркой по камню соответственно у вас будут ветки то есть в зависимости от ресурсов да вы просто выставляете мэш выставляете то что вы хотите спавнить и у вас будет полностью рабочая вот так здесь нам нужна gold. Best gold. Да. И вы будете спавнить какие-то объекты. В принципе, я могу даже указать сюда, не знаю, хлеб, мясо, меч, топоры, одежду, и оно будет спавнить. Это не имеет значения, это более разнообразный функционал может быть. Но давайте также рассмотрим base ресурс uh, у base ресурс здесь функционал остается interactable item да если мы нажмем на родительский класс то у нас он наследуется от interactable item то есть мы делаем create child и называем base ресурс uh, и в base ресурс я просто указал что при Появление этого объекта на begin play мы просто проиграем rock -spam. То есть мы проиграем а, какой-то какой звук, а, то что заспавнился объект. И в принципе все. Ну, вот чисто шутки ради, да, мы можем перейти в Tractable сделать Child Blueprint просто какой-то, выставить его сюда, откроем его и укажем класс айтем, к примеру, что нам нужно спавнить, ну давайте хлеб будем бить по камню и спавнить хлеб и мы бьем по этому камню и соответственно у нас спавнится хлеб так он сейчас все равно спавнится он просто спавнится вдруг в друге чтобы этого избежать мы можем сделать следующее. Давайте немного раздвинем эти стрелки. И в принципе у нас есть два варианта: один менее затратный, второй затратный. Первый вариант это мы просто опустим стрелки в самый низ. Второй вариант мы сделаем функцию, которая будет просчитывать. То есть мы будем пускать трейс от начала, да? А, пускать его вниз, и если он сталкивается с чем-то, то соответственно объект будет спавниться в той локации. А, давайте я, наверное, покажу, все-таки второй вариант я сделал похожий функционал для дропа. М -м, так, инвентарь, инвентарь искусствен. так и вот он функционал я сейчас это скопирую и расскажу об этом так, уже в ресурсе get world actor get forward вектор нам нужно брать под стрелку 4 берем select Так, здесь нам нужно 4 указать пина. Подключаем это все. Здесь мы сделаем рандом интеджер Максимально укажем 3. То есть мы рандомно выберем какой-то из поинтов да, из наших стрелок. И возьмем его локацию. Здесь уже мы пускаем трейс куда направлена наша стрелка да в нашем случае так, сейчас у нас на структура Но нам это не нужно и это нам не нужно так а стрелки у нас направлена вниз поэтому у нас стресс будет направляться вниз так. теперь мы возьмем наш спаун Трансформулы отключим, поскольку мы уже просчитываем другую локацию. Сделаем сплит-стракт pin и подключаем локацию. И подключаем ротацию. А теперь давайте рассмотрим. да, Мы запускаем трейс вниз. Когда трейс сталкивается, мы берем локацию, где столкнулся трейс. Делаем ей плюс по x и Y минус 10-10, для того, чтобы объекты немного рандомно спавнились. После чего мы подаем в локацию, соответственно, здесь у нас Make Rotator по Z, мы будем менять ротацию, то есть прощать минус 90-90, ну, чтобы придать какой-то рандомности. Так, и теперь мы можем, в принципе, проверить. Давайте... Fortress поставим. Нажмем Play. Возьмем инструмент. И вы видите то, что да, у нас прошел трейс. И у нас внизу заспавнился объект. Снова трейс прошел. Объект заспавнился Снова трейс прошел, объект заспаунился. Ну и соответственно с этим объектом... Так, секунду. Будет то же самое. Так, ну думаю, более-менее понятно объяснил. Если будут вопросы, вы можете задавать их у нас в Дискорде. На этом мы урок закончим. Если вам понравилось видео ставьте лайки, если вы еще не подписаны подписывайтесь, это важно для развития канала и всем пока.